Аналит усиленный, у него корпуса замков остаются те же. Это нижние SEO 612D, верхние 678G цилиндровый редукторный с блокировкой, только изменен э, цилиндр. Цилиндр здесь идет TOCOS PRO. Цилиндр дискового типа, цилиндр, у которого принцип действия очень схож с топовым цилиндром облой PROTEC-2, но только с меньшим количеством дисков. Естественно, у облой PROTEC-2 этих количество дисков больше, естественно, они тоньше, то есть плотнее, все это как бы сложнее подбирать отмычками. Огромное преимущество именно дисковых цилиндров, это в том, что у них нет пружин, такой цилиндровый механизм самая отмычка, отмычка открыть не получится.